друзья всем привет вы знаете что каждому человеку очень тяжело изменить свой образ жизни и я решил попробовать это на себе решил поэкспериментировать в нашей компании проходит конкурс 15-дневный челлендж и моей задачей было первое уменьшить вес уменьшить свои объемы и заработать денег в этом конкурсе каждую неделю победитель зарабатывает 1000 долларов Второе место 500 долларов, третье место 250 долларов. И все победители э, конкурса участвуют э, затем в розыгрыше 25 тысяч долларов. Меня это заинтересовало уменьшить вес, объемы и еще заработать денег. Что я сделал? Я купил вот такой 15-дневный челлендж. В него входят три продукта. Первый это EASOTI. Чай, который выпивается утром и вечером, разводится в воде и выпивается. Он очищает кишечник, кишечник печень, внутренние органы. Второй продукт это витамино минеральный комплекс NRG, который питает мой организм всякими витаминами разными. И он сжигает жиры. Достаточно одной капсулы в день, и я себя чувствовал великолепно. И третий продукт, это жидкие мультивитамины, нутроберф. Здесь 148 ингредиентов, витамины, минералы, аминокислоты, фитонутриенты и другие продукты. И достаточно этого продукта 1 столовая ложка в день. В начале этого конкурса я сделал фотографии до, ну чтобы проверить, изменился я или нет. Посмотрите, вот фотография до. И я просто добавил эти продукты в свой рацион я не голодал, у меня не было никаких диет, я не занимался спортом, я не ходил в спортзал я не бегал кроссы прошло 15 дней и я получил потрясающие результаты вы можете видеть вот э, мою фотографию уже до и после я уменьшил свой вес на 2 килограмма у меня уменьшились объемы, у меня появилось больше жизненной энергии. За счет того, что я снизил вес и уменьшился в объемах, у меня перестала болеть спина. Я лучше стал высыпаться и у меня стало очень много энергии. И очень интересный момент, что я изменил свои привычки. Я очень много э, кушал мучного, Там печенюшки разные, торты, э, пирожные, мороженое, шоколад. Я от этого всего отказался, меня не тянет больше к этому. Я больше стал кушать овощей, фруктов, разные крупы. И я чувствую себя просто потрясающе. Я изменил свой образ жизни. И с этими продуктами, которые я вам показал, это сделать очень легко. Я знаю, что в мире очень много людей, которые полные, хотят снизить вес люди, у которых запоры, у людей, которые разные э, проблемы с кожей, э, ну и другие заболевания. И вы знаете, нашему организму нужно помочь вывести токсины всевозможные, изменить свой образ жизни, но просто так это очень тяжело. Заставить человека встать с дивана не так уж и просто, а эти продукты помогают сделать это гораздо проще. Не хочется ночных перекусов, не тянет в холодильник, вечером не хочется кушать так много. И эти продукты помогают организму вывести все ненужное из организма, напитать организм витаминами и получить вот такой потрясающий результат. Я продолжаю дальше этот образ жизни, и я очень рад, что я принял вызов, сделал это. И знаете, это не так уж и сложно. С этими продуктами это очень легко. Поэтому, друзья, если вы заинтересованы, вы хотите что-то изменить в своей жизни, снизить вес, обратитесь ко мне, пишите здесь в комментариях. Я вам дам четкую пошаговую инструкцию, как пить продукты, как получить результат. Доведу вас до результата, и вы, можете еще заработаете... 250-500 тысяч долларов, я не знаю. Поэтому, друзья, подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, комментируйте, задавайте здесь вопросы. И не пропускайте мои следующие видео. Пока-пока.